друзья! В этом видео будет потрясающий конкурс. Я заеду в клуб коллекционеров, покажу, какие новинки по монетам есть там. А после него заеду на зимнюю рыбалку. Если хотите участвовать в розыгрыше, смотрите видео дальше. Поехали. Ну что, что, мы заходим в клуб коллекционеров. Вот у нас, собственно, так все выглядит. А что у вас есть? Можно будет посмотреть. Это все, все? За полторы, да. Ага, марочки. Ба. Владимир, что сейчас э, прям вообще-вообще? 350. Да. Угу. Вот это поднялась. 160. Вот это поднялась. Что там у нас? Там мы отдельную положили, Ага. мы эту 130. Ага, передала, 130. передала. 130. Ага. Тут ага, ага. Смотрите, так, так, ребятки, 2004 год, который в роллах у нас попадались. Гляньте, вот она, 50 копеек в холдере. Класс. Сколько сейчас цена на нее? Ну, я взял за 700 гривен. 700 гривен. Ого. Давайте подумать, Что тут еще у нас да, есть? Да, О. вот, вот он. Смотрите, подборочка наших гривен. На самом деле, да, миллион тираж, миллион тираж, но все-таки что такое миллион, когда она пошла в оборот? Да там половина потерялась этих монет уже. Неизвестно где, в копилках и так далее. Просто... Ну, конечно, важно состояние. Вот я в прошлом видео чистил такую монетку, вроде в штемпель, начал туда-сюда мыть, а она там с ржавчиной, с коррозией. И, короче, важно-важно э, ее, скажем так, уметь э, помыть, почистить, да, аккуратненько. Либо вообще не трогать, если она в каком-то таком состоянии. Что там еще? Браки? Пятерочки? Вот пятерочки, посмотрите. Ага. Вот, разновидность... смотрите, значит, 5 копеек уже не в обороте. И да. для меня, кстати, я себе собрал полностью коллекцию из э, наборов в пруфе в отличном состоянии. Почему? Потому что, ну, для меня это такое, да, больше эмоционально, уже первая монетка, которая мне попала, украинская, это были 5 копеек на сдачу, 5000 поменял на 5 да. копеек, помните, как эти 5000... Вот. И как видите, сейчас, ну, это довольно прикольная и большая монета. Вот на уровне там с одной гривны, да, она по размеру. Так, 96-й, где вы говорите, тут лежат. А вот, 2001 у нас редкая в приятном состоянии. Ну вот, 92 96 здесь у нас. Это на продажу или так просто пока? Ага. На небольшие коцки, видите, есть. Какие разновидности. Да-да-да. 5 копеек, ну, конечно, тоже. Что ли -то, с оборота была найдена? Сейчас не пойму. Да, наверное, живая, живая пришла. И вот как они делались для наборов, а сами пошли в оборот. Да. Кто-то мешок отправил и все. Да. да, да, да. Вот они, видите, по разновидностям, собственно, вот так можно коллекционировать. На листочке делайте себе, подписывайте и четко понимаете, а где. А где а где а какая. Да. Вот 311 грамма украинская 2013 года золотая монета гляньте какая 2 гривны и архистратив у нас вы видели наверняка все а, а, серебряные а вот здесь вот, вот такая конечно она не очень большая хотелось бы гораздо побольше сейчас а, посмотрим курс золота в принципе сейчас как раз время покупать. Некоторые люди инвестируют именно в золото за счет того, что долларов много напечатали и закрепляются в золоте. И сколько денег сейчас забрать у вас в монетку дадите? За 6000 тысяч можно забрать. Вермании. Это пятимарочники. серебро, пятимарочники. А какой год? А тут разные. Ну я знаю, что на что обращать внимание. Конечно, состояние важно, да, то, чтобы она не была там желательно в штемпеле, да, как говорится, найти. Они ходячки были, они это uh -huh. 1875 год. Что интересно можно было купить тогда за такую монету, как думаете? Не знаю, да. Люди, наверное, покупали. Вы знаете, да, а вот э, царские, царские рубли, э, вот о а пятерки. Вот сейчас мы думаем, что прям очень дорого. Это прям вообще какой-то космос. А на самом деле в те времена. Это не такие большие деньги были. То есть можно было там отдохнуть в заведении, там хорошенько компании за 5 российских там рублей, да, золотых. Вот чтобы интересно тут вот глянуть в интернете. И сколько такая стоит? Так, ну что, заполняем альбомчик по чуть-чуть. Вот у нас есть несколько, две монетки. софийский собор с небольшой котской. Ну, тут 85, 95, не знаю. Ага. А этот Большой дворец? А большой дворец, он дешевле сейчас. Петродворец называется. А, вот такая монетка пришла сегодня. Вот судейственность. 60 лет. Вот у нас. Размещаем в альбомчик. Еле-еле. Так, у нас... Это у нас... Петродворец. Большой Петродворец. 90 й год. Где он? Где-то в конце у нас тут. В Пет... Петродворце. Да? Вот он у нас уходит. Как раз последний, видишь, лист и заполняется. Ага. И этот. И это какой год? Восьмой. Ага. 8 -8. И этот. Сейчас все добавим. Видите, как раз потихоньку лист, видите, заполняется. Да. Наверняка хотели, люди хотели бы стать миллионерами. А как это можно реализовать? Это вот. И что это такое за миллион? За что э, он обязательства ага, Советской Республики? Она двусторонняя? Нет. Угу. А, тут тут. ага, О, даже есть какой-то водяной знак, там как раз, да? Видите, на просвет. Это не моя тема. А? Миллионы – это 2021 год, а это 22-й год. Для... Открывание? Писем. Ага. Писем? Это все современное, да? Это все буквально сейчас. вот это нет, это не современное. А что это? А это какой-то для духов, да? Нет, да, это для духов. для духов. Ну, это тоже, да, сахар. Мильхерова, Мирхиоров. да, легкая просто. Ага, ага, ага. Шкатулочка, шкатулочка, шкатулочка, да? Шкатулочка. То есть сейчас кто захочет подарки брать, что-то такое можно себе любимым подарить, если любят антикварные или какие-то просто красивые вещи. Вот да. красивый, под сигар. Угу. Ой, смотрите какой. Угу. Ух ты! То есть она просто, ага, все, все, все, я понял, она здесь достается и... Ну выглядит, конечно, на щел... защелке очень красиво. А сколько стоит такое? Полторы тысячи прошло, но... угу. Очень красивое. Ага, слушайте. Прямо разные... Карты, все фотографии разные, The Beatles. Пригласили меня на рыбалку сейчас покажу вам как проходит зимняя рыбалка наверняка есть те, кто смотрит мой канал и у них есть такое Какое хобби, это конечно же монеты Украины и вот такая нечастая монетка Украины 96 -го года с тиражом в 1 миллион штук отправиться одному из вас с бесплатной доставкой по Украине. Условия конкурса очень простые. Просто досмотрите чуть-чуть видео дальше, там я расскажу. Так, ребятки, ну вот так происходит, собственно, курение. Никогда не видел. Воу. процесс идет. Сейчас рыба прям попрет. Рыба поперла. <сум> так, сколько тут метров под нами? 6. 6 метров глубины так, так у нас лунка готова ее нужно наверное, да немножко так, ну что давайте поиски сделаем О, глядите что можно найти вот так вот монетка прям во льде красота и рыбка и монетки Друзья, ну что ж, а если хотите увидеть, как, собственно, какая рыбка поймалась и как, как это делать, переходите на канал Фишка ТВ, подписывайтесь. И после того, как вы подпишетесь, вы участвуете в розыгрыше вот этой монетки 1 грина 1996 года. Просто поставьте лайк, подпишитесь на канал Фишка ТВ. Как только 250 лайков будет под этим видеороликом, я разыграю эту монетку и отправлю по Украине абсолютно бесплатно. Так что, если ваше хобби это рыбалка, переходите на канал Фишка ТВ ставьте лайк и участвуйте в розыгрыше, поехали!